Здравия всем здравыми На пороге здравости Тепла, добра и света вам всем Вот, для у нас шиповник Тут остался Еще сегодня у нас 24 янвая Или ян-юня. Вот такой прихожий денечек Солнышко светит Ну, мороз есть И ветер Видите, колышет деревья. Деревья колышутся. Снег еще лежит. Остатки снега. На траве. Даже примесший он как, как бы это... Мороз. Морозец есть. Вот. Вот такая. Небеса чистые. Небеса. Алубые. Солнышко светит. Не было ветра, было бы еще теплее. А так ветерок все равно подувает. И не очень хороший. И не очень хороший. Ветерочек. Вот тут птички. Птички у нас... Я насыпала им. Вот. Кормушечка. Как говорится. Кушают семечки повы. Клевывали. Еще есть. Вот, тут пшеница, кукуруза, семечки, сорга тут. И вон они, гляньте. Поют воробушки. Прилетают синички и прилета, горлицы прилетают. Ну что, кушать все хотят. Холодно. Все хотят покушать. Все, пока-пока.